В данном уроке я хочу упомянуть еще одного важного робота, который позволяет автоматизировать свечные формации. Мы рассмотрели три основных свечных формации и данный робот позволяет не сидеть перед монитором и не выискивать их. Это достаточно такое утомительное занятие, а можно автоматизировать, запустив все это на нескольких инструментах одновременно и просто задать параметры, по которым вы хотите, чтобы робот работал. А робот будет сам выискивать эти формации и отрабатывать их. И, соответственно, отрабатывает он, либо закрывается по стопу, ну что ж, не сложилось, значит не сложилось, либо он закрывает по профиту. Инструменты – это любые фьючерсы срочного рынка То есть Автоматизация – это поиск четырех. Робот ищет четыре формации. Это двойная вершина, двойное дно – это первая формация. Вторая формация – это ложный пробой. Третья формация – ретест уровня. И четвертая формация – ретест богатого. Размер депозита здесь может быть небольшой, достаточно 20-30 тысяч рублей, можно даже и меньше. Важно вам настроить, ну, насколько вы хотите. Если вы хотите там один уровень брать профита, то вам достаточно одного лота, можно вообще 10 тысяч использовать депозита. Но чтобы вам отбить стоимость от торгового робота, ну, лучше использовать депозит побольше. То есть, ну, вообще, я говорю, что оптимально открывайтесь на текущий момент от 50 тысяч Потому что тогда уже большинство брокеров перестает брать дополнительную комиссию за просто ведение счета. Но депозит 20-30 тысяч вполне подойдет и уже достаточно много инструментов, мы уже смотрели, которые можно задать 3 уровня профита, но это оптимально. Ведь уже 1 уровень профита это не очень удобно, Когда использовать 3 уровня профита это оптимально, стоп и 3 уровня профита. Доходности могут быть совершенно различные и нужно рассчитывать от 50 до 500 процентов годовых зарабатывать на данном роботе. Размер риска здесь умеренный, вы можете работать как внутри дня, можете более долгосрочные стратегии брать и ловить больше, то есть можно использовать и перенос позиции через ночь. Все зависит от вашего желания и темперамента. Работает он на любом рынке, формации могут отрабатываться как на трендовом рынке, так и на боковом рынке. Тут никаких особых таких Предпочтений нету, то есть формации, они появляются, их нужно отслеживать, потому что некоторые формации, там ложный пробой, он часто и на трендовом рынке, например, предшествует либо развороту, либо локальному э, какому-то максимуму или локальному э, минимуму. Терминал это Quick, то есть э, данный робот для терминала Quick. Ну это самый распространенный терминал, поэтому именно под него большинство наших торговых роботов на российском рынке заточены ну, давайте теперь поподробнее посмотрим настройки данного робота. Не останавливаюсь опять же на настройках, на, на том, как настраивать, потому что каждому роботу прилагается подробная видеоинструкция и все подробно описано, что за уровни, как их использовать. Ну Принцип основной. Есть четыре типа формации. Для каждой типа формации есть настраиваемый стоп, многоуровневый профит. Вы можете выбирать как все четыре типа формации торговать, так и ту, которая вам больше нравится. Например, нравится вам ложный пробой. Торгуете только ее естественно если вы используете все 4 вероятность того что на данном инструменте эта формация случается увеличивается поэтому лучше пытаться работать особенно поначалу пытаться работать и использовать все формации вы задаете до 6 торговых уровней это важные уровни относительно которых робот будет искать формации если она появилась он ее отработает и будет ее и войдет в эту формацию автоматически вам уже отслеживать их в течение дня не нужно сидеть постоянно перед монитором. И самое главное больше число рынков, больше число инструментов вы можете одновременно охватить. Но три дня хотите настраивайте автопокрытие в задное время или перед там дневным вечерним клирингом, закрытием рынка и робот автоматически останавливает вашу позицию и выходит в кэш. Работа возможно также в двух режимах. Это может быть полностью боевая торговля, когда робот по заданным уровням отслеживает формации и отрабатывает их, автоматически входя в позицию. И может быть демо режим, когда робот просто показывает вам, что та или иная формация произошла. И вы можете уже не в автоматическом режиме, а вручную сами посмотреть, а где вам зайти в эту формацию. То есть одновременно вы, робот может отслеживать там десятки инструментов. Как только вы увидели, что какая-то формация появилась, есть сигнал, вы тут же открываете этот график, этот инструмент и решаете, входите вы в нее, в эту формацию или нет. То есть Это возможность отслеживать много инструментов одновременно. По данному роботу все. Это еще и одна из возможностей получить некие дополнительные преимущества перед другими участниками. Спасибо за внимание.